Молитва, о молитва, В жизни Богом ты дана. В скорбной жизни среди битвы Поднимала ты меч. Я не спал, на коленях все стоял, И душою с Богом говорил, Ты услыши меня, мой Бог, Среди жизненных тревог, Я могил, я выбился из сил. За окном бушует ветер, Хлещет снегом ледяным, И такой же... Прах, со слезами нача, я скорбя Иисуса умалял О мой Бог Ты знаешь все на душе так тяжело я измучен и почти упал Боже мой я Не хочу, пусть страданий я и скорби на пути своем найду. Об одном прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, как твоя сильная рука на плечах лежит моих и среди житейских бит ободряет ласково меня. О молитва, ославляю Божью силу, благодати глубину. Боже, Ты в любви святой укреплял дух слабый мой, когда был Вздох, возносился средь тревог, я в молитве радость получал. Боже, ты в Любви Святой, укреплял дух слабый мой, когда будет? Сам сердечный вздох Возносился среди тревог Я в молитве радость получал